именно основатели до да, инвесторы само собой но ну, скажем так эта категория участников наших которых мы ценим любим уважаем вот и я так понимаю что здесь будет стоять вопрос именно о клубной системе наших инвестиций да то есть инвестиционных процессов потому что маркетинг план у нас вроде бы как сильный но мы немножко тормозим Тормозим, я так понимаю, по нескольким причинам. Первая причина, да, там нет понимания, какая будет доходность, какие будут документы, как будет все это функционировать. Да. Вторая причина, это, как мне говорили некоторые инвесторы, что медленный вывод средств нам бы побыстрее. Вот. Ну и третья причина, это, я считаю, что самое главное – Достаточно мало мы говорим об инвестиционной деятельности вообще с точки зрения презентаций У нас одна презентация по понедельникам, и на этом все. Но у нас сегодня есть два типа инвестиций. Вот. Два типа инвестиций. Я сейчас, кстати, возьму, не будет так, наверное, комфортнее даже с вами общаться, чтобы вы видели меня. Вот, два типа инвестиций – это инвестиция людьми и инвестиция деньгами. Ну, пока что так. Но вот, у нас с вами еще, по сути дела, в ближайшее время, все-таки мы запустим летом процесс более активно, сейчас он в текущем режиме, это инвестиция товарами и услугами. А вот, то, что нематериальными всякими активами и так далее, и тому подобное. То есть то, что можно проинвестировать свободное время, можно проинвестировать э, эти самые ненужные вещи, можно проинвестировать просто свои услуги, ну и так далее, и тому подобное. То есть многие вещи можно проинвестировать. Потому что инвестирование это управление капиталом. Не деньгами, а деньги это просто один из видов капитала. Вот. Поэтому сегодня, сегодняшний вебинар я бы хотел посвятить тому, чтобы мы с вами сделали первая часть. Я сейчас расскажу, что у нас сейчас происходит. В, это, под гладью наших волн да, или воды, где-то там в куче воды, что происходит внизу вот, в административной работе. Ну и дальше, я думаю, что мы с вами определим, как мы будем жить с 1 мая. Вот, потому что есть некие промоушены, есть некие возможности, ну и кто как захочет ими воспользоваться. То есть эта информация сегодня будет озвучена, ну а дальше вы уже думаете, что, как говорится, с ней делать, как мы будем с ней работать. Итак, первое. Наконец-то мы запустили процесс карты социальной активности. То есть у некоторых людей, я не знаю, думаю, что здесь есть уже люди, у кого из вас, поднимите руку в, в этом самом, э, на вебинаре, кому уже выслана была э, карточка, то есть ссылка вместе с вашим QR-кодом для активной работы, для привлечения клиентов. Э, вот, вижу уже, да, есть поднятые руки, вот, две руки, три руки. То есть, грубо говоря, есть у нас есть участники, кому уже выслали эти э, карты 4. А, а, то есть, по сути дела, что это означает? На сегодняшний день одним из, видов, одним из видов инвестиций, которые мы сразу со старта человеку предлагаем, вы знаете, что у нас было сразу, это безусловный основной доход. Безусловно, основной доход — это когда человек просто зарегистрировался. И, по сути дела, что он проинвестировал? Он производит, проинвестировал свои контактные данные. Верифицированные контактные данные. Почему верифицированные? Потому что он получил банковскую карту. Ну, а сама по себе получение банковской карты — это уже верификация для нашей системы. Если у него нет э, нашей внутренней карты бот то он вывести деньги не может, а значит, он не верифицирован. Но такие участники будут либо переводиться на другие карты, если у них нет такой возможности, либо второй вариант, э, они будут, скажем так, просто исключены из этой программы. Они не будут удаляться из сайта, они будут висеть долго, пока, пока не примут решение либо покинуть, либо остаться. На сегодняшний день за прошлый месяц мы подсчитали доходность одного паря и она составила 0,73 для тех людей, кто отвечал на вопрос. Да? То есть как бы первая программа у нас безусловный основной доход, а вторая программа базовый основной доход – это для людей, которые у нас участвуют в вопросах. Вы видите, что опросов было очень мало в этом месяце. Вот, то есть как бы месяц подходит к концу, а по факту опросников было практически ну, ноль, я бы так сказал. Вот. Но тем не менее, на основании того, что доходность там состоит из целого ряда процессов, мы в любом случае выплачиваем деньги. А так как в прошлом месяце количество людей, которые поставили на вывод, было небольшое, а заработок был достаточно высокий, с точки зрения именно рекламной деятельности за прошлый месяц, то получается, что доходность, доходность на всех, кто поставил на вывод, достаточно высокая. Одну секундочку. Да, итак, продолжим. Меня слышно? Да, слышно, конечно. Вот. Что это означает? Это означает, что на сегодняшний день есть люди, у кого в командах на сайте есть 200 человек, 300 человек, 100 человек, тех людей, которые добавили своих участников в наш сервис на карту базового или безусловного основного дохода. Вы знаете, что у нас первый вид дохода, это вы получаете своих 10 боев, а второй вид дохода это вы получаете 10% от дохода 7 уровней вниз. Но если посчитать, что каждый из ваших участников получает по этой программе 10 паев, то вы получаете 1 пай. Но 1 пай, как мы уже сказали, это 0,7 цента, 0,73 цента за прошлый месяц. Что такое 0,73 цента? Это если переводить в гривны. Ну, это, по сути дела, у нас с вами 20 копеек. Не бог весь какие деньги, но в зависимости от того, сколько у вас людей в команде на сайте зарегистрировано на безоплатной основе, и в зависимости от того, сколько вы нажали раз посмотреть рекламу, это превращается в достаточно хороший доход. С января месяца доходность выросла с 0,01 цент до 0,7 цента. Да? То есть, грубо говоря, она выросла в 70 раз. Согласитесь, доходность за 3 месяца в 70 раз, ну это как бы приятно. Нет, наверное, не в 70, в 7 раз, прошу прощения, в 7 раз. Да, это 700%. И доходность на ПАИ будет расти. То есть она будет повышаться, она будет увеличиваться, потому что сервисы наши продолжают работать. Я сегодня немножко приведу статистику, вот, какой товарооборот вообще был проведен, сколько у нас получается доходности и из чего мы считаем, ну как вообще делятся прибыль. Да? То есть, потому что я уверен, что у каждого инвестора возникают вопросы. Хорошо, Алексей Сергеевич. Вот вы там чем-то занимаетесь. Мы тут где-то что-то покупаем, куда-то инвестируем там по одному доллару, кто по 10, кто по 100 долларов. А куда же это все идет и откуда приходит прибыль? А вдруг это просто перераспределение денег, которые заходят, и вот вы перераспределяете. Я сегодня дам исчерпывающие, думаю, ответы на эти вопросы. Пока что концептуально еще не без финансовых отчетов, но многие моменты уже покажу как они выглядят, вот, как это, ну, скажем так, отцифровывается и так далее, так вот. Возвращаясь к базовому основному доходу. Так вот доходность данной системы, она постепенно растет, и возможно, возможно, да, то есть мы планируем, что в течение этого года она может быть свыше 10 центов. Давайте с вами посчитаем, 10 центов это много или мало? Ну, сейчас это 0,7 цента, а в течение года будет, может быть, будет больше, я не знаю, там по некоторым прогнозам, может быть, и доллар, но это не факт. Ну, давайте будем считать просто 10 центов. Даже если будет 10 центов, это стоимость каждого пая у вас вырастет во сколько раз? Ну, я так понимаю, каждый может посчитать, это почти в 10, где-то в 15 раз. То есть это 1500 процентов. Будет рост стоимости ваших поев, которые вам просто подарили. Единственное, чего просит компания, периодически заходите в раздел мы в телеграм и нажимайте кнопочку. Я ответил на вопросы и так далее и тому подобное. Я уверен, что это очень трудная работа. Я уверен, что это действительно э, тяжкий труд быть дисциплинированным. То есть, потому что по себе знаю, дисциплина это та вещь которую от тебя ожидают другие, но крайне редко сами выполняют. Ну, так, так мы устроены. Человек всегда хочет от другого человека, чтобы он делал все, как сказал. Но сам иногда забывает. И поэтому обучить свою команду, а я уже сказал, у кого-то в команде, вот посмотрите на свои структуры, да, у кого-то 100 человек, у кого-то 20 человек, у кого-то 50 человек. Это, по сути дела, если у вас в команде даже 50 человек на безоплатной основе, и будет один паёв, то есть это будет 50 паев от них и 10 паев ваших, то есть 60 паев в день. Умножаем на 10 центов, мы с вами получаем 6 долларов в день. 6 долларов в день умножаем на 30 дней, и мы с вами получаем 180 долларов. То есть при команде всего в 50 человек на безоплатной основе обученных отвечать на вопросы, вы можете выйти на стабильных 200 долларов. Заметьте, ни копейки своих денег не вкладывайте. Я думаю, что многие могут задать вопрос, а с чего платятся эти деньги? Ну вот для примера, в этом месяце за 20 прошедших дней буквально мы сегодня смотрели статистику, вот, вчера считали вообще за предыдущий месяц, но именно за 20 дней, за 21 день до сегодняшнего дня включительно, 79 тысяч гривен у нас товарооборот по топливу. Это то, что именно сделала MLM команда. Да? Мы не берем внешние продажи, именно клиенты и так далее, а именно MLM команда. Скажите мне, пожалуйста, можем ли мы взять, при условии, что мы зарабатываем, 10, 15, 20, ну, в зависимости от топлива, мы зарабатываем какую-то сумму денег на этом обороте. Вот. И 10% от прибыли, то есть, по сути, это 1-2% от товара оборота, 2-3 тысячи гривен получается, мы распределяем между всеми участниками, которые поставили на вывод безусловный и базовый основной доход. Когда-то мы задавали людям вопросы, Ездите ли вы на своем топливе, вы ответили, мы внесли в базу, начали общаться и так далее. То есть это, по сути, работа. Завтра количество автомобилистов резко увеличится. Плюс мы понимаем с вами, что летом количество автомобилистов в принципе увеличивается. Почему? По той простой причине люди больше ездят, больше мигрируют, больше отдыхают и так далее и тому подобное. А значит и товарооборот резко увеличится. И количество клиентов, если у нас продавалось там, один раз, там, в два дня, в три дня, теперь у нас 3-4-5 продаж каждый день. Да? То есть, условно говоря, у нас пошел определенный рост товарооборота. Вы можете сказать, но мы не видим количество роста а, в сети. Да, потому что на сегодняшний день мы прорабатываем ту клиентскую базу, которую наработали за предыдущий месяц толку от того, что люди просто регистрируются на сайт, если с ними не работают их спонсоры. Поэтому компания вкладывает деньги и время в то, чтобы работать с командами, с глубиной, с параллельными ветками и так далее, и тому подобное. То есть, грубо говоря, мы всех постепенно начинаем включать. Человеку задаем вопрос, а почему ты не выводишь деньги? А что можно? На эту тему у меня есть очень хороший анекдот, да? Это девочка Даун, она поймала золотую рыбку, и рыбка спрашивает, да, говорит, девочка, у тебя есть три желания, что ты хочешь? Ну, хочу вот такой вот большой нос, ну, класс, выполнила, хочу большие уши, ну, выполнила, хочу большой хвост, ну, выполнила, говорит, а почему ты, девочка, ну, не захотела принца, не захотела быть умной, красивой, не захотела жить в замке, а что можно было? Но ну вот из этой же песочницы у нас с вами на сегодняшний день из 1200 человек, я думаю, что точно так же думает, ну, наверное, тысяча человек. Потому что реальных участников в системе у нас где-то порядка 200. Это те люди, которые понимают, зачем они зашли в наш проект, делают товарооборот и инвестируют деньги. Ну, это вот вам так немножко статистически. Хотя, говорит… По правилу Паретта 20% мы четко выполняем план. У нас 1200 и у нас 200 с лишним количество участников в нашей системе. То есть по большому счету все вроде бы как логично и прозрачно. Наша задача увеличить количество и тогда увеличится количество а, активных участников в системе. Но это опять же из того анекдота, как братец кролик выходит на улицу и говорит. Слушай, видит своих 12 этих или десяток этих крольчат, которые испачкались в грязи, и думает, этих отмыть или новых нарожать. Вот вы знаете, не всегда хочется новых рожать, потому что, по сути дела, как бы рожать новых или подписывать новых людей может. Может. Более того, ошибочно или не ошибочно, но так устроен наш Наш мозг, да, то есть как бы я не вижу активности на сайте, значит, мне это не надо. Ну, то есть у нас эффект толпы почему-то очень активно развит. То есть вы хотите, чтобы мы а, заказали трафик, чтобы было количество 10 тысяч человек и всего 200-300 человек активно пользовались системой? Я не вижу в этом смысла. Поэтому, а, потому что на большее количество людей придется делить прибыль. Но в чем фишка? Буквально недавно, как я уже сказал, мы запустили программу «Карту социальной активности». Это второй вид инвестирования, точнее, получается, третий. Да? Первый вид — это вы инвестировали просто свои данные. Второй вид инвестирования — вы инвестируете свое время в наш проект тем, что отвечаете на наши вопросы в Телеграме, потом в Вайбере, в Инстаграме и так далее. Третий вид инвестирования — это когда вы инвестируете в свои контакты, то есть, грубо говоря, своих знакомых. И здесь я бы хотел остановиться очень серьезно, потому что, смотрите, мы с вами можем, имеем два способа инвестирования в увеличение количества клиентов. Я имею в виду, если не учитывать способ под названием MLM. Да, то есть если мы говорим про нас с вами как про инвесторов, а сегодня у нас встреча именно инвесторов нашего проекта, да, поэтому у нас есть два ну, два основных способа, как мы можем увеличить количество людей. Первый способ — это заплатить кому-то деньги, которые могли бы поделить между собой, согласно MLM. То есть мы просто-напросто меньше выплачиваем в маркетинг-план, а деньги берем и платим а, тем ребятам, тому парню, который может в интернете создать правильную рекламу, или не в интернете, а, вот, а создать рекламу и направить трафик на наш чат-бот а, под названием Marketplace. Сегодня мы с Михаилом, буквально а, вчера с Алёной, а, подключали несколько процессов, да, то есть подключали магазины в наш маркетплейс. И до июня месяца я сейчас буду, то есть если до 15 апреля я вам обещал, что будет заключено большое количество э, партнеров, товаропроизводителей и так далее, то да, мы эту площадку закрыли, да, то есть как бы нашли уже большое количество этих кафе, ресторанов, сфера отдыха, производители, их понаходили. Теперь задача их выложить на наш сайт, на наш marketplace. И вот теперь возникает вопрос, как увеличить количество людей на marketplace? Ну, я попрошу, я не знаю, наверное, у меня включена демонстрация, да, включена демонстрация экрана. Так, начать. Секундочку. Я еще раз покажу, что такое я называю Marketplace. Это вот у нас есть вот такой Telegram-бот, где все наши с вами сервисы. Вот здесь описание. Дальше здесь у нас накопительные программы. Это... Да, как этот называется, сейчас скажу, дом мечты, путешествие мечты и так далее, и тому подобное. То есть здесь можно заказать процедуру. Здесь вы видите услуги нашего проекта, это пассажироперевозки, квартиры, отели, кафе, бары, рестораны, ну и так далее, и тому подобное. И вот сейчас, до 19 июня, мы будем заниматься активно выполнением двух вещей. Вот просто... Не будем активно приглашать, не будем ничего делать, мы будем просто ну, регулярно наполнять товарами данный процесс теми, с кем уже заключили договора. Вы можете заходить. Более того, я вам обещаю, что э, мы будем регулярно, раз в неделю, может быть чаще, выкладывать информацию, какие товары появились на нашем маркетплейсе. Ну, чтобы вы могли не просто клацать, заходить и смотреть каждый из этих э, видов, а именно появились товары, и в гостевом чате вы взяли, зашли и увидели, что у нас появилось. Что это означает? Это означает, вот вы видите, да, здесь куча товаров, производители появляются и так далее и тому подобное. Как мы будем находить, почему мы не ищем товаропроизводителей? И никому никого сейчас больше не. Э, не мотивируем, не мотивируем а, приглашать товаров производителей. Вот здесь внизу а, не, а, здесь внизу вы видите, что мы сделали такую вещь, что у вас, если вы хотите видеть свои товары на наших полках или услуги в наших сервисах, да, то обращайтесь в нашу службу, службу поддержки. Значит, по факту наша единственная задача на сегодняшний день — это увеличить количество людей, где? Правильно, на нашем вот этом вот сервисе. То есть если мы… На нашем сервисе вы можете просто-напросто добавлять людей в вот в этот чат и получать за них акции и что дальше произойдет а дальше кто-то из них является товаропроизводителем является э, дилером он захочет разместить на нашей территории то есть на нашем сервисе захочет разместить свои товары это первое второе если кто-то из наших из этих участников окажется владельцем какого-нибудь магазина или отеля, или еще чего-то, кафе, они готовы будут предоставить нам торговую площадь для установки наших бендинговых аппаратов, как у нас уже получилось с несколькими нашими партнерами. Итак, что получается? По факту, единственное, что нужно для нас с вами, как для инвесторов проекта, это не приглашение людей даже в маркетинг, это наполнение вот этого Телеграм-бота. Наполнение людьми двух категорий. Первая категория — людьми, которые будут просто им пользоваться. И вторая категория — это людьми, которые будут его обслуживать. Так вот, людьми, которые пользоваться... Сейчас, секундочку, я возвращаюсь. Итак, меня видно? Слышно нормально? Да. А вот. Итак, что получается? Смотрите, получается, есть сервис, он уже есть, и теперь представьте себе, есть товаропроизводители, которые сами будут добавляться в момент, когда вы туда добавите клиентов. Теперь давайте с вами подумаем, нужны ли нам инвестиции для того, чтобы разместить на подголовниках, либо на этих самых, на как они называются, на столах, кафе, в парикмахерских, в салонах красоты, еще где-то. То есть, грубо говоря, мы просто размещаем QR-код, либо ссылки. Нам нужны для этого инвестиции? Да. Вообще да. То есть нам, по сути дела, можно либо взять этого человека, смотрите, здесь очень интересный момент, либо мы платим деньги, то есть вы основатели, вы проинвестировали этот 1 доллар, 100 долларов, 500 долларов, неважно, любую сумму, как инвесторы или как основатели, мы взяли эти деньги да, и разместили ссылки. Представьте себе, что у нас в стране есть 100 городов, да, которые транзитные и так далее. Там, если мы берем вот, маршрут, к примеру, там Харьков, Ужгород, или Киев-Одесса, или, допустим, этот Генеческ-Харьков, то есть или Киев, ну без разницы, любой маршрут мы с вами берем, то очень много промежуточных городков, где тоже ездят маршрутки и так далее. Теперь представьте себе, что мы с вами заходим в каждый город, в каждый город, заключаем договор с рекламной компанией, и на всех подголовниках в маршрутках написано, Друзья, присоединитесь к нам в Telegram-бот и получите скидку на путешествие на море. Для людей до 50 лет, это абсолютно у кого есть телеграм, возможно, есть более продвинутая, как это, золотая молодежь, да, у которой тоже есть телеграм, и они умеют этим пользоваться. Золотая молодежь это у нас люди, которые старше 50 лет, да, у нас три вида молодежи, до 30, до 50 старше. Вот, поэтому в данном конкретном случае, да, то есть мы понимаем, что телеграммом на сегодняшний день большая часть людей пользуется, это люди до 50 лет. Они сели в маршрутку, либо приехали на АЗС, либо сидят в кафе, общаются с друзьями, пока ждут заказа, у вас на столе нарисован QR-код. Он скачал, зашел и попал в нашу с вами базу. Мы заплатили ему один раз. Кому заплатили? Владельцу кафе, владельцу маршрутки. А доход будем получать от этого клиента на регулярной основе? Скажите, пожалуйста. Разумеется. Естественно, мы будем получать на регулярной основе. И распределяться эта прибыль будет между тем? Между инвесторами и основателями. То есть, по сути дела, человек будет покупать, вообще человек покупает по трем причинам. Потому что ему это надо. Ему не важно, есть кэшбэк, нет кэшбэка. Ему нужен сервис здесь и сейчас. Вы наверняка сталкивались с такой ситуацией, что э, иногда на телефоне заканчивается место. Кто сталкивался? Поднимите руку. Нет, у нас рука поднимается в другом месте. Да, вот я смотрю, сталкивались люди, что на телефоне место заканчивается. И в этот момент что начинаем делать? Открываем телефон и начинаем искать, что же нам удалить. Согласны со мной? Теперь вопрос. Какова вероятность, что вы удалите какое-либо приложение и удалите Телеграм? где ваши все контакты, где переписки и так, далее, и так далее. То есть вероятность того, что вы удалите Viber, WhatsApp и Telegram, стремится к минимуму, то есть к нулю. Это что означает? Это означает, что любой сервис, Букинг можно удалить. Там, эм, эм, Вот я недавно удалил у себя на телефоне, не было места, э, не знал, как почистить. да? Я удалил эти заказ билетов на поезд, даже приложение токсичное, которое у меня было там с кэшбэками, я махнул рукой, удалил, потому что мне нужно было место. Но Telegram я удалить не хочу. Понимаете? И так мыслит большинство. Именно поэтому мы не создаем своего приложения, а легли на плечи про платформы Телеграма, Viber и WhatsApp. Вот сейчас самого продвинутого это Telegram. Почему? По той простой причине, что человек, ему проще иметь в Телеграме зайти и найти все сервисы в одном месте. И именно поэтому мы будем интересны ему. То есть ему надо. Первая причина, почему человек будет покупать у нас. Вторая причина, почему он будет покупать у нас. Потому что это модно. Да? То есть Телеграм покупка в мессенджерах, вендинговые аппараты и так далее, это интересно через QR-коды. То есть это как бы более современно. Да? Допустим, я сегодня наблюдаю картину, как некоторые люди не берут с собой банковскую карточку, а рассчитываются телефоном. Я сам такой То есть карточки я могу оставить дома. Почему? Потому что я могу. У меня и карточка может лежать в кармане. Что легче достать из кармана? Легче вроде бы как карточку, она легче поверх. Но ты открываешь телефон, и телефоном типа ты модный, рассчитался. И я вам хочу сказать, что так делает очень много молодежи. Да? То есть ты рассчитываешь, потому что это модно, это стильно, это сегодня современно. То есть ты показываешь своим поведением, что это современно. Поэтому пользоваться не приложениями даже, а именно телеграм-ботами, это модно. Это вторая причина, почему люди будут пользоваться нашим сервисом. Не на сайтах заказывать, а именно через Телеграм-бот. Это модно, это современно. И третья причина — это потому что они хотят поддержать именно вас, потому что они ваши знакомые, ваши друзья и так далее. И Либо их пригласили, потому что им предложили программу лояльности. Теперь вот смотрите, как я уже сказал, да, или выгодно. Ну, выгода, само собой, да, у нас выгода это — это стопроцентный кэшбэк, но стопроцентный кэшбэк у нас предлагается для кого? Для участников нашего проекта. То есть для людей, которые уже зарегистрированы на сайте. Не для людей, которые просто добавились в Телеграм. Они не получают стопроцентный кэшбэк, понимаете? То есть они как раз наоборот, они покупают по другим причинам они покупают, потому что здесь много, большой ассортимент, потому что модно, потому что акции, промоушены, еще какие-то розыгрыши и так далее и тому подобное. Это то, чем мы будем заниматься. Но чтобы тот человек, который сидит на той стороне экрана и принимает решение купить именно у нас, у нас должен быть максимально качественный сервис. И для этого нужно заплатить не только тому, у кого мы разместим свою информацию, по поводу «присоединяйтесь к нам». А и также второе — это нанять человека, который будет обслуживать эту клиентскую базу, который, если будет необходимо, вовремя, как инфоподдержка, потому что здесь большая часть работы происходит именно через год, но все равно инфоподдержка нужна. Чтобы он мог позвонить, допустим, вот меня лично в приватбанке, да, больше устраивает быть платиновым клиентом, потому что я могу позвонить своему менеджеру. А обычный клиент не может позвонить своему менеджеру. У него, извините, <coughs> робот разговаривает. Понимаете? То есть вот и вся арифметика. Мы пока что предлагаем человеку возможность еще позвонить, связаться с нашим менеджером и так далее. То есть Это а, еще одна причина. То есть, итак, если у нас с вами есть инвестиции на регулярной основе, то мы что делаем? Первое, инвестиции – это рост. Может ли наш бизнес работать без инвестиций? Ну, без дополнительных инвестиций, которые уже сегодня сделаны. Да, может. Но он будет приносить столько, сколько приносит сейчас. Для его расширения и развития, чем больше клиентов, тем больше кого? Правильно, работников, которые их будут обслуживать. Чем больше надо работников, тем больше кого надо? Правильно, инвесторов, которые будут это финансировать. И мы попадаем в замкнутый круг. Знаете, я очень люблю такое выражение, как-то мужская шутка, да? когда у мужчины появляются деньги, у него появляются женщины. Когда появляются женщины, исчезают деньги. Когда исчезают деньги, исчезают женщины. Исчезают женщины, появляются деньги. Появляются деньги, появляются женщины. И тот мужчина, который разорвет этот порочный круг, считается счастливым. Да? Но вот это в данном случае точно такая же картина. Появляются деньги от инвесторов, появляются клиенты. Появляются клиенты, появляются работники. Появляются работники нужны больше инвесторов. Ну и так далее. И мы погнали с вами по кругу. То есть мы крутимся, крутимся, крутимся, проект растет. Есть вторая часть процесса. Как я уже сказал, MLM это один из каналов продаж. Он не касается, он это, вот смотрите, мы что заплатим владельцу кафе или рекламной компании, что заплатим дистрибьютору, который пригласит своих друзей в наш отбор. Хоть тем мы заплатим, хоть тем мы заплатим. Одинаково. И там, и там нам нужно будет выделить деньги в маркетинговую стратегию и заплатить либо одним, либо другим. Я надеюсь, вы согласны. А вот. В данном конкретном случае мы говорим, мы идем двумя путями. Двумя. Те, кто хотят а, идти по пути просто приглашения, я говорю, без вопросов. Там есть маркетинговые деньги. И смотрите, в чем они отличаются от первой части, от денег основателей. Основатель хочет дать деньги или инвестор сегодня положить. Он не хочет уделять этому вниманию. Он хочет утром проснуться. Положил 1 доллар или 10 долларов, или просто проинвестировал там 1000 долларов, без разницы. То есть, грубо говоря, положил сумму денег, и я хочу получать дивиденды. И не хочу вообще думать раз в месяц, я хочу получить финансовый отчет и дивиденды у себя на карточке. но ну, по большому счету, это справедливо, потому что он где-то тратит время, правильно? Он же где-то тратит его. И за это получает деньги, и часть этих денег отдает нам. А мы теперь инвестируем свое время за его деньги, для того, чтобы улучшить для него жизнь. Ну, то есть как бы это взаимозависимо. Да? Теперь смотрим на вторую ситуацию. Человек говорит, я не готов давать деньги. То есть в первом случае у человека были деньги, но не было времени заниматься нашим проектом. Во втором случае у человека нет денег или нет желания их отдавать, но есть желание. Что сделать? Отдать чуть-чуть времени. То есть, грубо говоря, поднять свою пятую точку, разослать всем своим друзьям, знакомым, пойти к своим друзьям, у которых есть кафе, рестораны, салоны красоты, сказать, слушай, я тебе предлагаю разместить твою ссылку. То есть я тебе бесплатно даю ссылку на наш сервис. И от каждого человека, то есть каждого, кого ты присоединишь в наш проект, Тебе компания, проект «Мастера жизни» даст 1 доллар в виде акций. А потом от всего, что эти люди, твой человек и не твой человек, будут регулярно покупать в нашем маркетплейсе, в пропорции, у кого сколько друзей добавлено в этот чат, в пропорции ты будешь получать доход. В среднем 10 от 10 до 1 доллара. Ну, от 10 центов до 1 доллара за каждого клиента в месяц. Теперь давайте посчитаем. Я говорю, смотри, у тебя есть кафе, у тебя есть твои клиенты. Ты им продал чашку кофе. Да? То есть вот взял чашку кофе, человек выпил и ушел. И, возможно, он никогда не вернется. Особенно это касается курортных городков. Да? То есть он купил, выпил. Он был твоим случайным клиентом. Но если бы ты, как владелец кафе, разместил QR-код на своем столе, в своем кафе, и сказал, слушайте, скачайте вот это, или даже написал бы там прямо на этой наклеечке, скачайте этот QR-код, получите 20% скидки на кофе, и потом получаете скидки на все виды товаров услуг наших партнеров, то человек скачивает это приложение. Да, мы не заплатили тебе как владельцу кафе. Да, мы не заплатили тебе как спонсору или как менеджеру, который пошел и нашел этого владельца кафе. Мы не заплатили наперед, как в рекламных кампаниях. Да, мы этого не сделали. Но мы дали тебе возможность получать доход регулярно от той работы, которую ты сделал один раз. Итак, смотрите, в первом случае... Мы взяли деньги нас, наши с вами как инвесторов, проинвестировали один раз, а прибыль будем получать каждый месяц. Мы с вами как инвесторы, те инвесторы, которые проинвестировали время, они проинвестировали время один раз, не деньги, а время один раз, и тоже будут получать прибыль каждый месяц. То есть, по сути дела, выберите для себя. Вы хотите на одной и на правой ноге скакать? Можно. На левой ноге скакать тоже можно. А можно идти двумя ногами. То есть можно идти и инвестируя время, и инвестируя деньги. Если вы идете обоими ногами, то у вас получается доходность растет. Но право выбора никто не отменял, и у вас оно всегда есть. Итак, я надеюсь, я здесь четко дал понимание того, Куда инвестируются деньги основателей, на что они идут, они идут конкретно на увеличение. Теперь смотрите, в момент, когда количество основателей уменьшается, ну, у нас бывают такие моменты, когда люди по какой-либо причине, там нет доходов или еще что-то, вовремя не делают платежи основателей, а, вот, что происходит? Мы меньше даем рекламу. В этот момент на какой-то промежуток времени снижается активность клиентов, ну, приток новых клиентов снижается, но в это же время растет у нас количество э, товаропроизводителей и так далее. То есть затраты на подключение товаропроизводителей у нас те же самые или больше. И получается, у нас падает доходность. Все такие, ой, от чего доходность упала? Я говорю, ну, потому что дисциплина хромает. И поэтому у нас с вами получается картина по основам следующая. Можно поливать наш сад. То есть мы с вами посадили сад. У нас есть деревья, наши проекты. И мы можем их поливать деньгами, а можем поливать людьми. Я не говорю сейчас про регистрацию на сайт, я сейчас говорю про а, добавление людей, даже приглашение людей в Telegram-бот. Вот здесь очень важный момент, потому что вы можете… Здесь простота присоединения человека очень большая. Ты человеку сбрасываешь ссылку, он говорит «Окей, мне понравилось», вы можете пригласить. Слушай, ты бы хотел иметь еще один источник, Сбыта. Да. Присоединяйся по этой ссылке и напиши в инфоподдержку. Ты бы хотел иметь э, 100% кэшбэк на топливо. Да. Тогда присоединись по этой ссылке и изучи информацию топлива Даром. Слушай, ты бы хотел… То есть вы можете предложить, ты бы хотел зарабатывать на том, что… Uh, у тебя знакомые есть, да? Сколько у тебя друзей в Фейсбуке, в Инстаграме? Да? 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч человек. Слушай, или ты YouTube uh, канал ведешь. Слушай, размести эту ссылку у себя на YouTube, и за каждого человека, который по этой ссылке придет, то есть сам подключить и получи бесплатную ссылку. И будешь за каждого получать. То есть у вас три предложения в одной ссылке. И они простые, потому что просто кнопочка присоединиться. То есть не надо заморачиваться, не надо uh, убеждать, не надо ничего. И когда человек зайдет и попробует один продукт, второй продукт, третий продукт, кто-то отколется, кто-то вернется и так далее, Но ну, это уже вопрос нюанса. Да? Но вы простым предложением, что бы вы ни предлагали, товаропроизводителю, присоединяйся по ссылке. Uh, менеджеру присоединяйся по ссылке, потребителю присоединяйся по ссылке, без разницы. В любом случае это простой процесс присоединения в карту социальной активности или я-блогер. то есть Мы с помощью этого инструмента на сегодняшний день планируем к концу июня месяца, где-то к 19 числу, сделать ориентировочно порядка 100 тысяч участников в нашем сервисе, маркетплейса. 100 тысяч участников. Сейчас там всего 75 или 76 человек. Согласитесь, это ни о чем Но мне говорят, подожди, а как ты сделаешь 100 тысяч человек? Я говорю, очень просто. Я говорю, смотрите, у нас есть около 200 полумини активных участников. Вот в нашем проекте из тысячи людей есть плюс-минус 200 активных. Я говорю, возьмем 100 из них, потому что те где-то работают, где-то еще занимаются, возьмем из них 100. Эти 100 каждый будет приглашать там по 30, ну, грубо говоря, разместить свои ссылки в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее. И в среднем присоединятся там тысячи человек. Вот они, 100 тысяч. Но здесь есть маленький нюанс. Есть люди, у которых большое количество подписных баз. У нас с вами есть знакомые блогеры, у которых… Десятки и сотни тысяч людей на подписях И они также разместят свои ссылки. И, по сути дела, сервис начнет расти. Но он начнет расти, давать большое количество клиентской базы. А дальше у нас с вами возникает какой вопрос? Абсолютно верно. Эту клиентскую базу надо качественно обслужить. И здесь опять же на аренду выходят инвесторы и основатели. Потому что эти процессы, надо что сделать? Ну, нужно их сопроводить. Вот буквально вчера мы с Аленой, которая занимается у нас топливом, вы знаете, да, мы с ней зашли в страховую компанию, договорились о размещении, и первый полис, я не знаю, сегодня или завтра, будет у нас оформлен. Да? То есть полис страхования автомобиля будет оформляться. Давайте с вами посчитаем. Чисто по этой тематике. Где-то в среднем комиссионное вознаграждение составляет 20%. Ну, в разных страховых компаниях по-разному, но мы возьмем в среднем 20%. В среднем стоимость страхового полиса составляет где-то ну, где-то меньше, где-то больше 1000 гривен. Давайте предположим, что за ближайшее время из этих 100 тысяч человек, которых мы собираемся с вами добавить, из них окажется, что 10% — это автомобилисты. Из них 10% обратят на нас внимание. Это будет всего 1000 человек, которые в следующем году купят страховой полис именно через наш сервис. 1000 человек. заплатит по 1000 гривен. Полис приобретут через наш чат-бот. Миллион гривен товарооборот. Доход данной программы только за полтора месяца нашего развития, которое предполагается в ближайшее время, предполагается 200 тысяч гривен в год. Вы скажете, небольшая сумма. Да, я с вами согласен. Небольшая сумма в объемах мировой экономики. Но 200 тысяч также поделятся между всеми инвесторами и основателями. А чтобы вы понимали, инвесторов и основателей, точнее, инвесторов у нас э, где-то чуть больше 150 человек, может быть, где-то ну плюс-минус, а основателей у нас чуть больше 50 человек. То есть на вот эту небольшую группу людей у нас поделится, планируется поделиться эти 200 тысяч. Но если мы добавим, вы скажете, а если добавятся основатели завтра? Что будет происходить? Основатели добавятся, мы увеличим количество трафика, а значит, мы увеличим доход. Теперь посчитайте, пожалуйста, только по этому виду дохода. Да? Это достаточно приличные деньги, которые будут перераспределяться между теми людьми, которые просто либо инвестируют 1 доллар каждый день, либо добавляют в наш чат 3, 5, 10, 20 человек каждый день. Насколько трудно утром проснуться и сделать два действия. Разослать своим друзьям, слушай, классный сервис, присоединись. И второе, взять и проинвестировать один доллар. Это просто. Можете только одну какую то действие делать, пожалуйста, делайте. Можете делать второе, делайте. Если делаете оба, вы будете идти на двух ногах, и у вас два источника дохода будут стабильно приносить вам прибыль. Проекты будут развиваться. Сегодня мы э, наконец-то подключили э, с Михаилом э, подключили два магазина. Один из них по игре Cashflow, а вот, э, второй — это по, э, этим самым, по развлечениям. Но по игре Cashflow э, буквально три дня назад мы разговаривали с одним из э, центров развития личности, хлопцем. Я не буду сейчас на, называть его имя, возможно, со временем представлю. Вот. у него Он предоставил список более 80 человек в разных странах и городах, ведущих игры кэшфлоу. Я не знаю, знаете вы, что это такое, не знаете, но по факту э, люди проводят игры. И средняя цена, средняя так цена, это где-то 20 долларов. Процентов 20-25 – это может быть прибыль нашей компании. Давайте посчитаем. 80 ведущих предположительно всего один раз в месяц будут проводить игру. Вы знаете, у нас на сайте есть карточка э, «Инвестор и основатель клуба Cashflow. да есть. есть даже инвесторы, которые проинвестировали кто 500 долларов, кто 100 долларов, кто 300 долларов, кто э, 40 долларов. То есть есть люди, которые получают там доход. Так вот, смотрите, что происходит. 80 центров, каждый из которых один раз в месяц будет проводить игру. Игра проводится среди 5-6 человек, да? то есть 5-6 человек, иногда 10 человек. Ну, будем считать по минимуму 5 человек. 20 процентов, то есть это 20 долларов с каждого в месяц. 80 на 20 — 1600 долларов в месяц будет приходить в виде прибыли и делиться между инвесторами и основателями, которые являются дольщиками этой игры каштала. Я вам просто-напросто сейчас показываю, откуда идет прибыль, откуда берутся деньги, откуда приходит и куда инвестируется. По сути дела, мы можем развиваться вместе с вами медленно, можем вместе с вами быстрее, можете, можем, можем лететь. Вам решать. Вам как, вам, как инвесторам, как основателям, можете даже вот эту часть а, презентации, вот эту часть нашего с вами а, диалога, или более, больше похоже на мой монолог, да, вы можете сбросить человеку, который хочет разобраться, чем же мы а, занимаемся, как эта система работает, почему здесь есть возможность получать доход в нашем проекте. Поэтому а, сервисы работают. Да, я с вами согласен, качество сервиса хромает, качество, качество обслуживания, но у нас и качество инвестиционного процесса хромает. Именно поэтому мы сегодня с вами собрали а, предварительное, предварительное, просто не обзванивая особо сильно, да, просто разослав приглашение на встречу основателей и инвесторов, мы пригласили а, людей и говорим, ребят, Хотите приходить. Но у нас, смотрите, у нас 50 с лишним основателей. Больше 150 инвесторов. И у нас количество людей, которые пришли, которым это надо, ну вы видите, не совсем большое. Я не буду говорить, сколько нас и так далее, но тем не менее. А вот. На всех последующих я думаю, что мы активизируем процесс. И сделаем такую вещь, что присутствие на вот таких вот наших с вами собраниях будет одной из мотивирующих вещей по получению прибыли. То есть, грубо говоря, будет отдельно выделен фонд для тех, кто всегда в курсе событий, кто участвует и так далее. То есть премия, если э, мы с вами, я уверен, что введем такое понятие, если ты регулярно посещаешь, наши школы и вебинары на тему инвестиций, то получаешь там на 20% больше, чем все. Да? Или там еще что-то. Ну, потому что получается, человек, знаете, есть выражение такое, вера приходит от слышания, от понимания. Если вы не участвуете в процессе, как же вы можете понять? Как вы можете разобраться, если вас нет в процессе ознакомления и с информацией? с базовой информацией, понимаете? То есть как мы работаем, что мы делаем и так далее. Итак, поэтому я на сегодняшний день вас приглашаю активно начать участвовать в программе увеличения количества участников в нашем Телеграм-боте маркетплейса двумя способами. Двумя способами. Первый способ, как я уже сказал, простой, пассивный, проинвестировали 1, 10, 20, 30, 50 долларов, как хотите, либо 1 доллар каждый день, 10 долларов каждый день, либо просто взяли, встали, говорите, я хочу стать совладельцем Marketplace. На сегодняшний день, на секундочку, доходность программы Marketplace составляет где-то порядка 15% в месяц. Я не знаю, много это или мало, но исходя из той суммы соотношения количества, смотрите, здесь же вопрос какой? Соотношение количества инвесторов к количеству клиентов. Количество клиентов у нас сейчас каждый день растет. А количество инвесторов нет. Нет, основатель не растет, инвесторов нет. Ну, то есть инвесторы не растут. Количество инвесторов, которые бы могли положить 10, 100, 50, 200, 300 долларов, не растет. И, исходя из этого, доходность, естественно, растет. Смотрите, интересный момент. Да? По сути дела, это с одной стороны плюс для тех, кто уже проинвестировал, с другой стороны минус с точки зрения, что мы растем не очень быстро. Но ситуация в ближайшее время изменится. Потому что вот эта вот карта социальной активности, она ускорит процесс еще больше. И когда у вас пойдет доходность, я прекрасно понимаю, и 20, и 30 процентов, потому что количество клиентов будет расти многократно, то количество людей, которые захотят проинвестировать деньги, будет резко расти. Вопрос, какая доля будет ваша в команде? То есть сколько ваших людей смогут участвовать в этом пироге? а вы, как лидер этой команды, получаете 10% от их дохода. Я не знаю, мотивирует вас это или нет, но меня лично всегда мотивировало получать доход от инвестиций или от работы других людей. Всегда мотивировало. Поэтому в данном конкретном случае получать 10% от того, что ваши люди будут получать тех же 15% в месяц, я думаю, что это приятно. И скорее всего, скорее всего, в ближайшие 3-5 месяцев доходность вряд ли сильно изменится, потому что количество людей будет многократно расти. К концу года, как я уже говорил, мы планируем только на территории Украины, только на территории Украины создать минимум 1 миллион участников в Telegram-боте вы можете улыбнуться, что такое один миллион. Я говорю, это тысяча человек по тысяче человек. То есть тысячу человек присоединить в чат-боты — это нетрудно. Я вам объясню, каким способом. Буквально вчера ночью в 2, в 2 часа ночи я вел переговоры с, скажем так, дальневосточными регионами нашего континента. У ребят в их чате в их чате, в Телеграме, больше 25 тысяч человек. И они берут деньги за рекламу в своих чатах. А я им предложил, и говорю, ребят, давайте я вам не буду платить там, 5 тысяч рублей каждый месяц или 10 тысяч рублей каждый месяц за то, что я буду размещать, а вы просто три раза в сутки будете в своем чате размещать свою же ссылку на наш проект в Телеграм-бот. При этом ваши же товаропроизводители и ваши же клиенты, присоединившись к нам, будут приносить вам регулярный доход не от рекламы, а от покупок товаров оборотов. И как вы думаете, дали ли они положительный ответ? Ответ «да». И вот я вам объясняю. На сегодняшний день я буквально вчера Елене показывал, да, что есть чаты в Вайбере, в Телеграме, в этих самых. И у них есть админы я просто-напросто пишу администратору и говорю, мы создаем маркетплейс. Мы приглашаем вас стать совладельцем прибыли этого маркетплейса. Путем размещения нашей ссылки в Телеграме на ваш, в вашем э, этом, чате. Человек говорит, а сколько я буду получать? Доходность будет от каждого человека, который присоединится к нам в систему, присоединится, не вы присоединитесь, а он сам присоединится, ориентировочно от 10 центов до 1 доллара. И как вы думаете, это мотивация, если у него 25 тысяч человек, и пускай из них всего 1000 присоединится по его ссылке, то это, по сути дела, от 100 до а, 1000 долларов его дохода Каждый месяц. Естественно, его это мотивирует больше, чем те 5000 рублей, которые я ему предложил. Ну, мог бы заплатить. И вот работая с такими админами, таких чатов, поверьте мне, наш чат-бот будет не <coughs> иметь не 100 тысяч, а именно тот миллион, о котором мы говорим. И вопрос, сколько вы, как инвесторы, как основатели, будете иметь в этот момент времени дохода? Сколько ваших денег будет в этом сервисе? Сколько в вашей команде будет инвесторов и основателей? В каких программах или от каких программ вы будете получать доход? У нас есть основатели недвижимости, у нас есть инвесторы по недвижимости, у нас есть маркетплейс, у нас есть клуб путешественников. Более того, я вам еще одну вещь хочу сказать. С 1 мая, то есть до 1 мая, я сейчас буду подтягивать всех, прощать все ошибки и так далее и тому подобное. Но с 1 мая, те, кто с 1 мая по 15 мая сделают пропуск платежей, я сказал уже больше 14 дней, никто не будет звонить, никто не будет ждать, просто перевели в инвесторы и все на этом. Почему? Я вот объясню, бегать, уговаривать, вас, чтобы вы приумножили свой капитал в 10 раз, никто не будет. Вот никто не будет. Все вот эти администраторы чатов, ботов и так далее и тому подобное, присоединившись к нам и получая доход, станут и инвесторами, и основателями и так далее и тому подобное. Вот они будут ценить данный процесс очень серьезно, как некоторые наши участники, которые регулярно вовремя делают платежи и поддерживают развитие нашего проекта. А те, кому это неинтересно, те, кто не хочет превратить 1 доллар в 10 и превратить его в ежемесячный доллар дохода, то есть из 1000 долларов превратить 1000, проинвестировать и получать 1000 долларов в месяц, если вы этого не хотите, без вопросов. Но ну, не вопрос. Мы вас отпустим в инвесторы, да, вы будете получать на свою 1000 долларов или на своих 200 долларов 10. 15-5%, ну, в зависимости от того, как сработает система. Да, вы будете получать этот доход, как получаете сейчас как основатель. Но у основателя всегда будет в 10 раз больше прибыль, чем у инвесторов. Подумайте, стоит ли вам быть основателем? Надо ли оно вам? Может быть, не надо. Может быть, не стоит. Где я, где эти тысячи дней? И мне на днях один из наших партнеров задал вопрос. Алексей, а почему ты а, приумножаешь а, деньги основателя, вот тысячу долларов, которые человек дал тебе а, сегодня, и тысячу долларов, которые он даст тебе в течение тысячи дней? Почему ты тут тысячу ценишь больше? Я объясняю, чтобы вы для себя запомнили, записали, прослушивали и так далее вот Первое. Смотрите, если вы дали тысячу долларов, то есть если инвестор не вы, вы наверняка ответственный человек, потому что вы на сегодняшнем вебинаре. Если человек дал тысячу долларов или 100 долларов, или 50 долларов, и что-то пошло не так, где-то какие-то колебания, то он умножит эти 50 или тысячу долларов на тысячу дней нытья, и будет рассказывать всем, что я вот тут положил, и тут какая-то доходность маленькая и так далее, и подобное. то есть у него нет веры, но он будет постоянно думать об этом, он будет постоянно питать наш проект своим, скажем так, чаще всего, к сожалению. Но ожидания порождают претензии, да? и поэтому по сути дела, будет питать нас претензиями, что что-то не так, что-то не там и так далее. Вы видели это в разных проектах, я не буду их называть, чтобы не подрывать их имидж и свой в том числе. А вот, мы это наблюдали, когда человек произносит. Но если человек инвестирует, смотрите, а еще мы выплачиваем же ему дивиденды. Да? То есть как бы, это расходы по выплатам плюс э, постоянная, ну как это, э, непостоянная, но тем не менее э, грусть, глаза, тоски пускает или там, как оно правильно говорится, и так далее. Вот. Теперь смотрите, съедает, да, съедает. Вот. Теперь смотрите, второй вариант. Если вы стали основателем, вам, по сути дела, придется принимать решение, верить в наш проект тысячу дней подряд. И вы инвестируете не только этот один доллар, вы инвестируете часть сердца, часть вашего сознания, часть вашей энергии в проект. В течение тысячи дней. То есть ваш этот один доллар или ваша эта тысяча долларов, которую вы проинвестируете, умножается на энергию веры и уверенности, которая поддерживает этот проект. Понимаете, почему мы ценим в данном случае ваш статус основателя выше, чем статус инвестора? Инвесторов мы ценим, очень ценим, потому что они позволяют нам сразу купить какой-то актив. Очень ценим. И поэтому хорошую доходность они получают и так далее. Но вопрос в другом. На сегодняшний день у нас с вами есть два статуса. Из инвесторов выскочить нельзя. но ну, Ты туда попал, ты там будешь получать доход, пока смерть не разлучит вас. Да? то есть Грубо говоря, вот до того, что вы сможете передать это дело по наследству. Вот. А, а в основателях вы можете 14 дней пропустить, знаете, это как за женщиной. Не, не уделил ей внимания, получил скандал. Долго не уделил внимания, получил развод. все Ну, то есть, как бы, очень просто. Вот здесь то же самое. Деньги любят внимание, они очень капризны. И поэтому и проекты, особенно на начальном этапе, они всегда требуют внимания. Поэтому я вам рекомендую, определитесь для себя и начните двигаться. Осознайте данную, ну, данную мысль, данный процесс, что вы это делаете не Алексею Сергеевичу передаете деньги, нет. Вы кормите тот бизнес, дольщиком которого вы являетесь. А с нашей помощью, с помощью команды управленцев, мы приумножаем ваш капитал в 10 раз, приумножаем ваши доходы в 10 раз. То есть вы посеяли доллар, он превратился в 10 вы через определенный промежуток времени сможете продать эти 10 долларов и повернуть себе, хотите всю тысячу, хотите все 10 тысяч, пожалуйста. Люди захотят у вас их купить, пожалуйста, потому что у вас будет доля в предприятии, которое обслуживает сотни тысяч клиентов. Вон сегодня Amazon, Розетка и так далее, обслуживают сотни тысяч людей. Кто-то когда-то говорил, да, это просто какая-то лампочками торгует, извините, а сегодня, прошло время, и они одна из самых крупнейших компаний в сфере продвижения. Розетка на Украине, Амазон вообще в мире. Вопрос. Сегодня, а, раньше мы покупали там на базарах, на Барабашова и так далее. Зайдите сегодня на седьмой километр, зайдите сегодня на Барабашова. Пусто. Люди мигрировали. Сегодня они находятся на сайте, завтра они будут в мессенджерах. Люди мигрируют. Не надо говорить, что завтра этого не будет. Будет. Люди будут бороться за место на смартфоне, за память, ну, за, за, за, за ячейку, понимаете? Сегодня вон в некоторых странах принимается закон, какие приложения будут установлены на смартфон. Алло, меня слышно? Да. да, слышно. Итак, что я сегодня хочу, вот подводя итоги. На следующем мероприятии, в воскресенье, в воскресенье у нас будет большое собрание основателей инвесторов. Пожалуйста, сообщите всем вашим знакомым, друзьям, кто у вас там в команде есть, кто хотел бы быть инвестором, кто мог бы быть инвестором и так далее. У нас будет большая презентация. По, на тему, что такое инвесторы и а, нашей краунфайнинговой платформы и маркетплейсы Какие у нас виды инвестиций, куда у нас инвестируется как это работает. Да? То есть как бы мы это а, будем с вами разбирать. А, будет большая презентация. Сегодня я дал информацию больше уже для участников, для тех людей, кто уже являются процессами. Вот. И после воскресенья у нас будет несколько промоушенов до, в, в, в связи с майскими праздниками, вот, в связи с приближающейся годовщиной компании. То есть как новому проекту нам один год будет 19 июня, а как проекту вообще, когда он родился в 2004 году, нам будет 17 лет. Поэтому с этой точки зрения планируется большое мероприятие, и в связи с этим будет целый ряд промоушенов, которые у нас с вами будут в ближайшее время. Поэтому на воскресенье, на 12 часов дня по, по Киеву и по Москве ориентировочно собирайте людей, которых вы хотели бы проинформировать о том, что у нас есть возможность, им сегодня стать совладельцами. Смотрите, я вам рассказал пять способов, как можно стать совладельцами, даже не покупая товар, а совладельцами именно нашего а, внутреннего, вот этого вот маркетплейса да, и платформы. Это первое, просто зарегистрировавшись на нашем сайте. И все. Да, это маленькие деньги, постепенно они вырастут до 100 долларов. Второе. Уделяем внимание нашим товаропроизводителям. Это не безусловный, а базовый основной доход. Третье. Карта социальной активности. Получить бесплатную, безоплатную реферальную ссылку на приглашение людей в Telegram, бот, маркетплейса и краудфайновой платформе. Третье. Стать инвестором любой эмоционально незначимой суммой и добавлять на регулярной основе любую сумму, которую бы вы хотели, чтобы накопить. То есть это четвертый способ. Ну и пятый — стать основателем и приумножить свой капитал за три года в 10 раз, то есть на тысячу процентов. Тысячу процентов за три года — это, извините меня, 300% годовых. Кому-то это может быть интересно, кому-то это может быть неинтересно, вопросов нет. Но в воскресенье в 12 часов дня я лично буду проводить вебинар, Презентацию. После этого там будут четко озвучены правила поведения и правила ведения нашего с вами, начиная с 1 мая и до, как говорится, ближайшего, скорее всего, 1 октября, когда мы с вами пройдем вот этот пятимесячный цикл и будем готовиться к зимним уже нашим фишкам, плюшкам и так далее и тому подобное. То есть у нас есть.. Дорожная карта и очень много новостей интересных моментов будут у нас с вами до конца сентября месяца 2021 года. Поэтому это что касается того, что бы я хотел до вас донести с точки зрения основателей, инвесторов, краудфандинга и так далее, маркетплейса. Вот. Теперь повторюсь еще один момент. Если вы хотите, чтобы вы получали доход от подключения товара производителя, просто-напросто добавьте его по своей ссылке в наш э, Telegram Marketplace и пускай он напишет в инфоподдержку от кого, чего и так далее, и что, какой товар он хочет разместить. То есть это будет идти в автоматизированном режиме, постепенно добавляться в очереди. Это не означает, что все бросили и побежали его подключать. У нас есть дорожная карта, есть приоритет. Поэтому это тоже очень важный момент. Да. Михаил, отключи микрофон, пожалуйста. Михаил, отключи микрофон, пожалуйста. Пока сейчас вот. Итак, я надеюсь, это понятно. Теперь э, у меня к вам э, вопрос. Какие есть вопросы по тому, что я рассказал, или есть вопросы по тем инвестиционным программам, которые у нас есть на сегодняшний день? Э, вопрос по э, поводу карты социальной активности. То есть там на каждую программу, там на клуб путешественников, marketplace и остальная программа будет отдельная своя ссылка, правильно понимаю? Нет. Uh, смотрите, у нас есть одна общая ссылка на Marketplace, а уже по каждому направлению есть также, да, есть также отдельные ссылки, но то, как это будет работать, я буду рассказывать уже не сейчас. Сейчас у нас есть одна единственная ссылка, которая направляет людей. Именно на Marketplace. А дальше автоматически человек зашел, и он уже добавляется во все остальные сервисы. То есть он туда добавляется уже, условно говоря, сам. Понятно, да? Да, хорошо, благодарю. Индивидуальные ссылки будут работать только для платных участников карты социальной активности. То, как это будет работать, мы рассказываем на презентации карты социальной активности. Еще вопросы? Или я всех загрузил, или вопросов нет? Ну да, осталось только с этой информацией переспать. В целом все понятно. Благодарю. Так, хорошо. Галочка Баранова включила микрофон. Да, Дали. Я. Ну, я хотела поблагодарить Алексея. Конечно, информация очень богатая. Есть о чем подумать. Прежде всего, подумать о собственном, скажем так, дисциплинированности. У меня это немножечко меня подводит. Вот Алексей знает, о чем я говорю. Ну, а в общем-то, конечно, задумки шикарные, все очень интересно, и мы должны все просто, ну, гореть этим, и тогда у нас пойдет процесс. Я вот смотрю, как наблюдаю, меня включают во многие чат-боты в Телеграме, вот, как люди идут за дармовщиной, вы знаете, и чем проект, проект больше предлагает вот таких вот, ну, заманух, тем больше людей идет туда. Почему-то. Вот. А в серьезные проекты там уже, конечно, при, ну, приходит более, ну, вернее, меньше людей. Осознанная публика. Более да, да, да, да. Более осознанная, правильно. Вот. Поэтому у нас в этом плане этот показатель может быть даже и положительный. Смотря как на это все посмотреть. Спасибо, Алексей. Да, пожалуйста. Есть какие-то вопросы по данной информации? Добрый вечер. Добрый вечер, Виктор. Алексей Сергеевич, еще подскажите, пожалуйста, вот по инвесторам, там какие там перспективы по доходности программ? Смотрите, у нас на сегодняшний день по инвесторам, да, есть четыре программы, которые... 5-5 программ, которые сейчас работают, активно работают. Да? Первая ⁇ это у нас программа, которая запустилась самая-самая первая это клуб Cashflow. Да? Там доходность была очень небольшая. Она где-то была сравнительно где-то 2-3% в месяц. Вот. Когда мы ее развивали весной прошлого года, она приносила до 30% в месяц. Вот, то есть как бы доходность была ориентировочно такая. А сейчас там была доходность небольшая, почти весь год мы не занимались развитием данного процесса. Но буквально сегодня, сегодня уже завершился процесс подготовки всех инструментов для раскрутки. А, именно клуба кэш Flow это вот этих вот образовательных курсов и так далее. И здесь я думаю, что доходность скаканет ну, достаточно прилично. То есть, грубо говоря, мы ожидаем а, в летние месяцы доходность до 30% в месяц может подняться. Ну, 10% будет точно, а до 30% может подняться. Далее, следующее. Что касается... А, Приоритетов. На сегодняшний день есть э, приоритетные области. Это первая область, которая у нас на сегодняшний день, это все, что касается автомобильной тематики. Да? То есть это пассажироперевозки, это топливо даром и так далее. И буквально в воскресенье мы озвучим промоушен э, по автомобильной тематике, потому что... Э, у нас начало расти количество клиентов на топливо. В связи с этим появляется запрос на оборотные средства. И в связи с этим будет очень выгодное, ликвидное предложение. То есть у нас до сегодняшнего дня а, были предложения, когда ты проинвестировал деньги, и свои деньги ты не знаешь, в течение какого времени ты заберешь, потому что плавающий процент. У нас будет фиксированный процент возврата средств, то есть количество дней в течение которого вы сможете вернуть все деньги, проинвестированные, а дальше получать прибыль от того, что вы нам на время предоставили оборотные средства. Это что касается вот этой тематики. Mm -hmm. э, как это будет, я расскажу как раз в воскресенье. Более конкретно будут конкретные даты, цифры, числа. Вот почему я и говорил, что 5 месяцев мы будем развивать это направление, именно программа «Топливодар». Далее, следующий момент, это у нас появилось также в автомобильной тематике на сегодняшний день, это продажа автомобилей. К воскресенью у нас появится на площадке в маркетплейсе, появится список предложений, которые есть на сегодняшний день по автомобилям, и алгоритм заказа автомобиля под ключ в рассрочку со 100% кэшбэком, то есть вы сможете как инвестировать в это направление, то есть когда мы покупаем автомобиль и сдаем его в аренду с правом выкупа, здесь доходность достаточно высокая и интересная, так и сможете этот самый, как он называется, просто приобретать автомобили. То есть на автомобильной тематике, я уверен, что будет очень хорошая доходность. Какая мы еще аналитику не проводили, не знаем. Поэтому, я не знаю, скорее всего, это уже будет озвучено после майских праздников. Теперь дальше. По маркетплейсу. Доходность маркетплейса – не предполагает опускаться ниже 10% в месяц, если только не будет вливания там, космических сумм там, больше 5-10 миллионов. Но до 5 миллионов долларов, я думаю, что доходность у нас будет держаться в пределах 10-15-20% в месяц по направлению именно маркетплейса на ближайшие 5 месяцев. Потому что здесь вливается огромное количество ресурсов, сделано огромное количество подготовительной работы, и поэтому мы ожидаем в ближайшие 5 месяцев рост до 1 миллиона клиентов. Естественно, есть уже производители, больше 200 производителей, которых мы будем выкладывать в наш маркетплейс, и продажа их товаров сразу же, в мгновение, когда часть товара продана, то есть сегодня продажа, деньги распределились. Сегодня продажа, деньги распределились. То есть часть от товарооборота всего, что будет продаваться каждый день, будет просто распределяться между всеми инвесторами и основателями. Это по маркетплейсу. Поэтому это направление оно у нас сейчас также является приоритетом. Вот. Поэтому вот смотрите, автомобилисты, раз, да. Второе, маркетплейс, продажа товаров, услуг, да, потому что оно объединяет эти вещи. И третье, третье, что я хотел сказать, это досуг, то есть клуб путешественников. Он смежен с нашим бизнесом агентства недвижимости, да, то есть то, что мы работаем по службе Добова, то есть у нас уже есть служба Добова, вы знаете, как партнеры, и здесь не требуют нашего большого капиталовложения, кроме трафика. То есть, грубо говоря, нам да, да, даже не нужно держать персонал для того, чтобы обслуживать данный сервис. То есть он самый для нас с вами на сегодняшний день стабильный а, с точки зрения сервисного обслуживания его. Поэтому единственное, во что здесь вкладываются деньги, это в развитие, Поэтому, а, в развитие клиентской базы, так же, как и в Marketplace. Поэтому на сегодняшний день клуб путешественников, до конца лета, так как в него входит три позиции. Это пассажироперевозки, чем мы сейчас занимаемся. Второе, квартиры, посуточно отели, базы отдыха и так далее. И третье это кафе, бары, рестораны. Это буквально сегодня мы начали э, заниматься размещением наших партнерских кафе, бары, рестораны в нашем сервисе. Вы знаете, что у нас э, в. На сайте на сегодняшний день зарегистрировано 1200 человек, каждый из которых как-то отмечает свой день рождения. Это означает, что они либо заказывают продукты питания на дом и готовят сами, либо отмечают в кафе, либо заказывают доставку на дом. Мы претендуем на тех, кто заказывает, заказывает столики в кафе и доставку на дом. В течение лета, Будет составлен список всех людей, которые есть в нашем сервисе и их дни рождения, у кого когда, и будут предложены отвечать со стопроцентным кэшбэком в сети наших кафе, ресторанов и так далее. Поэтому я так думаю, что доходность этого направления также не будет снижаться ниже 10-15% в месяц. Что касается краунфайдинговой платформы дольщиком которые являются многие участники на сегодняшний день так как она на себе тянет еще и другие направления которые у нас есть но они пока не приносят прибыли большой а иногда работают в ноль иногда даже в минус то есть по большому счету есть у нас незавершенный процесс по службе такси там есть свои нюансы. Есть у нас незавершенные процессы, еще по целому ряду инвестиционных процесс, про, проектов. Поэтому краунфайлинговая платформа, я думаю, что так как она участвует в распределении прибыли всех процессов, то есть и плюсовых, и минусовых, то она поднимется ну, до 10-12% максимум ну вот максимум, то есть, грубо говоря, доходность этого, этого направления будет держаться в этих пределах. Почему? Потому что привлечение именно инвесторов а, в другие чьи-то проекты мы начнем заниматься со следующего года. Сейчас мы занимаемся привлечением инвестиций именно в те проекты, которые у нас есть в данном случае, 16 направлений, которые есть сейчас. Вот. Когда начнет работать, краундфандинговая платформа в полном объеме и начнет работать не только краундинвестинговое направление, а и именно краундфандинговое, где каждый из желающих сможет привлекать деньги, но он сможет это делать не с нашей тысячи человек, которые есть сейчас, а с миллиона, которые будут к концу года. Вот в этом случае тогда краудфайнинг может выйти, но это уже на декабрь месяц может выскочить и на 30, и на 40, и на 50% доходность. Как я сказал, по э, инвестициям именно э, безусловного основного дохода мы ожидаем доходность свыше 10 центов за один пай. Доходность с каждого человека, добавленного вами в Telegram-бот, ожидается от 10 центов до 1 доллара. То есть, вот это то, что ожидается в ближайший вот промежуток времени, это то, что в ближайшие 5-6 месяцев. То есть, вот я вам, надеюсь, ответил на данный вопрос. Виктор. Так, да, спасибо, в принципе, понятно. Более подробно по промоушенам я озвучу, ну, по инвестиционным процессам я озвучу в воскресенье именно какие есть сейчас индивидуальные предложения, да, то есть не стандартная доходность, а именно индивидуальные предложения, вот, промоушеновские и так далее. Так, еще вопросы. Вопросов сегодня больше нет. Я понял.